Здесь ящик, да? Для мяса. И для фруктов здесь же, да? Привет, передайте. Здесь и можно будет купить ага, кости или там, <свист> или, свои, <свист> или там, или свои, или свои привезти. <свист> Главное <свист> этот, э, кормильцы. Главные кормильцы. <свист> Он, знает. И Он нас знает. <свист> ну понятно, но костей-то все равно можно будет. Кости вот, пожалуйста. Почем кости, кстати? Кости 50. Ну вот. Приди внизу купить. есть покрупнее косточки Там уже много что ли? Там их угу. много на самом деле Вот Денис Первый Вот первый... сразу... тебя а, На видео снимаю Вот ты... второй идет угу. Либо можно вот сюда привезти Прям напрямую В углу И передать все а а а а а а а а а а